Привет! Меня зовут Вячеслав Богданов, я тренер по продажам из компании Мастер Продаж. И сейчас я хочу вам представить открытый курс по продажам от компании Мастер Продаж. Это полноценный курс по продажам для любого человека, который хочет повысить свой навык в продажах. Этот курс проверен на практике годами и приносит ошеломляющий результат для наших студентов, которые прошли уже этот курс. Основная и самая ключевая особенность этого курса состоит в том, что он на 75% состоит из из реальных практических тренировок. Курс состоит из двух этапов и его полная длительность от 6 недель и более. Первый этап курса занимает два полных дня и чаще всего проводится по субботам и воскресеньям. Второй этап курса занимает 4 недели и тоже проходит во вне рабочее время, а иногда он длится еще дольше. На втором этапе мы встречаемся два раза в неделю по два часа и только тренируемся. Там только практические упражнения. Для каждого участника второго этапа подробно расписываются все тренировки. И я лично принимаю зачет по каждой тренировке отдельно. Еще в курс входят тренировки на рабочем месте, где наши студенты тренируются на своем рабочем месте со своими клиентами, со своим продуктом и превращают наше обучение в собственные навыки, которые уже никогда невозможно забыть. Запишитесь прямо сейчас на открытый курс по продажам от компании «Мастер Продаж» и получите специальный бонус от нашей компании «Бесплатное тестирование». Запишитесь сейчас. Записались? Можете теперь записаться. Запишитесь сейчас.